Вот эти, да. Сюрприз! Ура! Да, друзья, у нас такие Посмотрите, декорации, декорации, чтобы я так жил. Там какие-то бумажки блестящие. И тут на полу кто-нибудь наступит, не буду. Ну это они можно брать, шарить в руку. Здесь есть специальный такой крестик, на который надо свалиться. Это для съемки. Да, это для фотосессии. А. -а, -а. а вот у нас, вот у нас фотосессионер, который будет все это снимать. У да. нас тут бар, друзья. Бар, пилигрина это водичка, ничего такого Ламарка это шампанское, мы вчера брали Но горячий тяй, пожалуйста, вот так, ручкой Такой, на, насос такой Водичка есть Так, давай, может быть, посмотрим, что у нас на столе Это нарезки Орешки, сырок с колбаской Здрасте, ну покажите нашим зрителям, что там Что там, ну Да, покажите, что там так. Это подарок Михаила Петровича. Спасибо, спасибо. Да. Мы знаем, что он спортсмен, да. но мы желаем, чтобы был такой ну, большой полез. Ну да. Так, а это кто такая ласточка? Александра, это мой муж, Дмитрий. Так. С днем рождения Вы какая-то прям школьница, что ли? 30 лет. Так, все на этом. Я что-то смущаю, серьезно все? Дмитрию 31 сегодня Да. Ладно, друзья Неисповедимые пути Господни Вот так мы скажем Спасибо Угощайтесь, вам, ласточки еще Давайте раз. Еще раз. Так, Сейчас. Что у нас Сейчас. тут? Это помидорчики с сырочком Это похоже... Как это слово называется? Это... Из виноградных листьев? Долма, Долма. Как Долма. Долма. Долма. Заб... слова иногда забывается? Это блинчики с, с мясом, и... мясом. Какая-то колбаска с огурчиком с Да picture with you picture with me sure <связь> так друзья делаем картинку с девушкой сделал селфи с девушкой из пакистана друзья кто любит такие места где симпатичные девчонки поезжайте в пакистан салатик треугольнички это даже с яйцом так судя по тому что там бачок какой-то с яичком нет да, с яйцом с яйцом да. Вот это, друзья, фирменные калифорнийские, так сказать, роллы. Да. Только они не скручены. Так, клубничка, понимаю, шашлычок такой. Вообще... Сырнички, ой, <свят> сырнички. Это под шубой. Тут всякая под шубой. А это вот оливье в таком вот виде, друзья, в маленьких стакашках. Ну, я думаю, что долго это все не простоит. Но во всяком случае документировано а уж что дальше будет мы посмотрим у нас друзья немножко полумрак говорят что полумрак он хорош для фотографий для фотографий это вот сергей наш сосед известный у нас на канале кантусами и mm -hmm. мигающими электронными а, под, подсолнухами, цветы подсолнухами. Отлично. Да. Они красивые. Очень, очень красиво. Особенно ночью, да. когда едешь. Да, ночью паста мне тоже нравится. Как настоящая. Так. Мигает. Это мальчик, которого зовут Гранит. Скажи Гранит, привет. Скажи привет. Привет. Ему скоро 4 года. Такой великан. Это Мирослава. Мирославу у нас на канале видели год назад да там? вот она за это время выросла и стала на год старше это ее мама так что у нас так гости это мама олеси олеся иди к маме покажитесь обе ну тут темно стало тут солнце ох яркое солнце вот отсюда вот вот друзья олеся и ее мама мама олеси скажите нам Трудная ли девочка была? Как, как сложно было воспитывать? Нет, это была идеальная девочка. Я всем рассказываю, что очень легко воспитывать мальчиков. Так. И такую девочку, как Олеся. Слушалась? Слушалась, повиновалась. Ну а сейчас как? Не слушается. Слишком самостоятельно. Ну, все-таки, а вот вы как-то... Знаете, вот бывает, например, Родители закармливают своих детей, чтобы щечки были, чтобы, вот, знаете, отсюда, кто войну пережил, вот нас нет, закармливали. Нет, я ей всегда говорила, Олеся, ты должна быть худенькая, конфеты есть нельзя. Она приходила к бабушке, бабушка говорила, Олеся, мама, не ешь конфеты, она говорила, нет, нет, мама будет ругаться, конфеты мне нельзя. Так что мы не закармливали. она выросла сама, как конфетка. Да, сама как конфетка теперь, да. Друзья, а кому это вы все рассказываете? Это дочка. А где дочка? Ой, какая ласточка. Сколько дочки-то? Пять. Привет, дочка. Привет, да скажи привет. Рокси, сей Привет. Все, пока-пока, солнышко. Нет, она говорит русски, здравствуйте. Расскажите нашим зрителям, что с вами происходит. Какие торты да, красивые носите? Вам тортик с рождением. Вы Итак. у нас тут учились, учились. А, да, я училась так. в прошлом году. Так. Я заканчивала в июне. Так. Вот. Ну, а ну, что сейчас делаете? Работаю. Денежку получаете? Денежку получаю, да. Ну, работаю. а что от чего больше радости? От того, что работаете, или от того, что денежку получаете? Или может быть еще от чего-то? От того, что работаю, так. и от того, что есть возможность развиваться, да. учиться чему-то новому. А вот э, дочка пять лет. Да. Она понимает, что мама работает, уж какие-то изменения произошли. Уважать mm -hmm. стало больше. Наверное, да. Понимаю. А муж? муж? Что же понимает. <laughs> а, муж? Да. Муж сказал. А, а как должно быть иначе? Я не знаю, но у такая эффектная женщина, еще деньги в дом несет. Да. да. Ну, наверное, вообще круто. Так, друзья, у нас такая мусечка-пусечка. Судя по бантику, это девочка. Да. И Айрис. Как, как зовут? Айрис. Айрис. Да. Если как вы помните, том... я вас встретил, да. когда она родилась, встретил вас с Safe и сообщил, да. по-моему, первый же день. Это да. было, да. А сколько ей сейчас? Ей Если послезавтра да. полгода. Да, да вы да. что? Да. Да. Родилась э, по но, время но Хэл Хэллоуина Хэллоуина. Позитивное дело? Самое позитивное. Вот пришла вас поздравить с днем рождения. Пришла вас поздравить с днем рождения. Спасибо, спасибо. Но вы этой змеи улыбаетесь. Ну хорошо, а так вы продвигаетесь, что-то да, смотрите. Да, да, Друзья, мне сказали, знаете, смутили меня, говорят, вы, как Михаил, любите кустики показывать. Я, честно сказать, не ожидал. И думал, что эти ягоды, они она с ягодами. Я думал, рябина, какая-то неспелая зеленая рябина, правильно? А выясняется, вот, что это? Блюбери. Да, блин. А и, и что, он так в горшке будет расти? Ну, да. уже это ваши, ваша воля. Креатив ваш. Как ходите, Ходите в горшке, ходите на грядку Неожиданно, друзья, неожиданно. Тут у нас гости. С днем рождения. Спасибо, девочка. Здоровья вам. Спасибо, Утипуси-Муси. Здоровья вам. Так, хорошо. Ну и ухаживайте за пустиком. Будем, будем. Будут наблюдать в столе. Хорошо, так. А вы кто будете? Да, Здравствуйте, Михаил. Мы, да, мы знакомимся с Лешевым угломом. Да. Мы, наверное, будущие студенты. Так что так. это да, да. прошедший да. вчера да. вас. Да, да. да поздравляем да, вас да, с днем да, рождения. Это что такое... Карточка на Amazon, мать честная, забираю. Ну, на самом деле, у нас просто повод потусить, с народом пообщаться. Познакомиться, да, я так Как говорил Волк Зайцу, лучший мой подарочек – это ты. Я как-то вам писал, и мы даже как-то переписывались, но я думаю, это как раз повод познакомиться лично. Хорошо, и очень хорошо. Идите что-нибудь съешьте, потому что это не вечно. Раз, да, а, очень приятного здоровья, да. И очень приятно. Вещей. Так, а вам сколько Спасибо. лет вообще такой? А, 32, не поверите. Да? Я, но, но, но... Я, я не на камеру а но, я... но... но вы мальчик? Да. Хорошо. <соц> а то, знаете, бывает, как девочка? Не на камеру. Нет. <соцентр> <В> 90-го <соцентр> года. И <соцентр> что, с вами всегда так было? Всегда. <соцентр> <Вы> представляете, как надо <соцентр> уметь замораживать говорит себя? Даша, да? а, говорит, мальчик, говорит, Ты, это, мы тебе не продаем. Постоянно так. Постоянно так. Подождите, я извиняюсь, а девочка-то есть у вас? В процессе. Ну хорошо, ладно. Собственно, у нас есть причин, почему мы сюда пришли. Андрей, ты понимаешь, что это все на Ютубе было, да? Да. В общем, проходите. Тут у нас девчонок много. силиконов, «Силиконова долина» будут тебе знать. Да, и тут я фильм смотрел «Дудя» про «Силиконы». И они там жалуются, что тут 70% мальчиков, а 30% девочек. А это да, это есть такая. Я насчет процентов, насчет процентов я бы не сказал. Но у нас, приходите к нам. У нас такие люди. Это наша... Студентка и две студентки. Да? Так, в каком году вы у нас учились? И я тоже не помню. Мы ничего не помним. Мы... Так, а вас многие спрашивают, где она, где эта ласточка, почему она не приходит. Вы сейчас уже где живете? Здесь живу, в Redwood City. где? В Redwood В Redwood City. А что же вы у нас не снимаетесь? А в вот, Ну, короче, мы договорились. Все, будем сниматься. Да. Вы, но вы в тестировании? Или уже куда-нибудь? А что? Продолжаете тестировать. Да, продолжаю тестировать. Да, пока продолжаю тестировать. Но о чем-то задумываетесь. Задумываетесь. Это хорошо. Приходите на наш, на наш канал. Знаете что, напишите мне в скайпе. Я, я, у меня нет ваших координат. Хорошо, Напишите, мы с вами снимем кино. Хорошо. Да. Друзья, Саша закончила когда год назад, так. а вашу потрясающую школу Татьяны Будкан вдохновилась. Вышла на рынок труда. Это, а вышли как давно? А, Прошлой осенью. А, ну, полгода назад, пока. Полгода назад. Так, так. Пробыла 4 месяца. Так. Больше 25 технических интервью. 12 компаний. Я извиняюсь, 25 интервью. Только технических. 25 компаний? 12 компаний. Так. 25 технических, не считая скринингов и всего прочего. Очень много. Боже, ужас! А как вы это выдержали все? А вдохновилась и не сдавалась. А, а у вас не было такого, что вы. Же, ну все, уже там 10 интервью. Интервью, Ни уже... в коем случае, нет. нет. Каждый раз училась новому, так. каждый раз делала работу на Муж поддерживал. Муж поддерживал. Ой, это вообще... Муж теперь тоже учится. Так. Да. А? Да. да. А, первое интервью Пре было с Берем Сибэй. пример с Сибой. Здесь в Кремниевой долине. Восемь раундов. Последний раунд состоялся пяти интервью в один день. Тяжело. Ой, ой, ой. А Джава... Что, что они от вас хотели? А, мобильное тестирование. Окей. Okay. А это же Таня. Таня Татьянин, да. Так, так. А, спрашивали все и даже больше. Плюс Джава. На джаве немножко я. Сдала. А никто не спрашивал, там за... девушку замужем. Там... Нет, не спрашивали. Компании... Просто слишком просто сейчас. Нельзя, questions. нельзя, так. Да. 1-й и 12-й компании дали мне офер. И я уже сидела, выбирала, а кому пойти. Его сказали: все хорошо, но Java немножко надо побольше А, а вы что на автоматизацию брали? Меня брали на мобильного автоматизация, да? И при, и при том я так шла интервью, что дошла до восьмого раунда. А они так и не поняли. Ну, друзья, чувствуется, что у eBay впереди проблемы. Однозначно. Так что, да. Где вы работаете? Я работаю в европейской компании с офисом здесь, в Соединенных с очень хорошей зарплатой, с бенефитами. Ручку золотят, короче. Ручку золотят, заботится, Коллектив потрясающий. А, вы откуда сами-то? А, сама из России, да. Два года в Америке. Сан Хосе сейчас а живут. Где в России жили? А, а, город Невест родилась. Жила в последние 6 лет в Москве. Город Невест Иванова. Иваново. Ой, действительно там еще так много. Было, да, сейчас все в Москву уехали. Но не а но нет такого, чтобы это все там фабричные какие-то там качихи. Нет кончихи, но трудолюбивые. Подождите, но они какие-то приезжают Не может же быть, чтобы в городе рождались одни девочки. А, приезжают, а, с Украины приезжали, с Казахстана приезжали. На, на, на ткацкие фабрики. На фабрики. А мальчиков нету там. А Муж у меня родился в Казахстане, приехал Иванову, его семья. А, так он приехал в Иванову специально, там за 20 человек. Я за ней специально приехал. Ну хорошо, а родители где ваши? Пока что в Ивановы тоже. Ну что говорят. Безумно рады, гордятся и общего. Молодые небы, родители-то, да? Маме 50, отсут 60. Ну, из мама так просто, наверное, конфеты. Хорошо, выходит. Еще у вас братья и сестры есть? А, брат-платчик, да, есть. В теплом местечке тоже живы. сколько с 20. А, а чего же она уехала от мамы с папой? А взрослую уже. Пора, пора самостоятельно трудиться. Мы... Да. Я с 13 лет работаю, Михаил Петрович. 15? 13. 13. И что делали? А первая уборка города. Первая работа на сберкнижку. Зарплата была 1000 рублей. То есть вы не, не получали по-черному? А, нет, я все по сберкнижке, все как полагается. Ладно, продолжайте вашу пос... законопослушную деятельность в Соединенных Штатах. Спасибо вам, Михаил Петрович, большое Отсюда, что души можно вас обнять? Тут можно, сейчас камеру выключить. Задувать надо Друзья, будем задувать <связь> Объем легких 5 литров Это прямо... Такой, будь здоров, такой торт. Нам подарили торт. Вообще, друзья, у нас все тортов много людей понанесли. Сырный пирог. Сырный пирог, очень вкусный, кстати. Где девушка, которая испекла, я не вижу. Потерялась. Так. Друзья, у нас тут приезжают из разных уголков нашей большой страны. Вот вы откуда, из какого уголка? А, приехал из он в город Алиса это, это долго ехать? А, выехал в 4.15 утра. Мама. Вот, с остановочками, вот как раз в 12 приехал. Это южнее Лос-Анджелеса, должны были да, где-то час от Лос-Анджелеса на юг. Пробок не было? Нет, не было. Ну, а, а вы один? Очень Коллективе с, э, семья дома осталась там как бы так сложно добраться сюда, поэтому я один. По-мужски по совсем ну, Вы тогда давайте уже приоткаивайтесь. Да. Да. Давайте мы с вами поговорим на иврите okay. Я вам скажу. Шабатшало. И все, поговорим. И все. А поговорить. А какой нужно отвечать? -седер. О! Ну, чтобы я так жил. А, а что она отключилась? А это, она отключилась, чтобы энергию экономить. Вот если ага. я сзади ее так раз. Вот мы тоже так должны делать, Отключаться иногда, чтобы энергию экономить. Ну давайте отключим. Так что, вам сказать на иврите поздравления? Скажите. Михаил, а можно можно мазальтов? Мазальтов! Мазалтов, окей. Шетискел, арбей, арбешаним, шель, ошер, симха что муцлах практически все понятно все хорошо все вы видите, друзья мы вчера купили 20 бутылок шампанского но люди, которые видели это на моем видео они подумали, 20 бутылок не устроит и стали приносить свои крупные такие, знаете. О, давайте-ка нальем. Танюша, давайте стакан. стакан. Танюшка со стакан Так сейчас все возьмем. Таня. Вот учились вы в компьютер school Ну и что вы узнали? О, так. Но это какое-то полезное Нет. знание, или думаешь, зачем люди вообще это все учат? Нет, это очень полезное знание. И я готова выйти на работу. Я готова пойти на интервью. А сейчас... И... Осталось 7 метров члены работать. Я просто, я уверена, что я найду сюда в работу. Видите сюда в Вот мы с вами будем вместе. Хорошо. Вот. Я не сомневаюсь, что я найду работу Конечно, говорю, да. эта работа она сама тебя найдет если ты не увернешься да. вовремя Главное не увернуться вовремя вот. Давайте, да. за наших зрителей чтобы все у них было хорошо чтобы они уворачиваясь от работы в какой-то момент отступились и, и она бы их поймала да. 5 часов, друзья тут у меня коньячок там еще еще. в общем я все это стаскиваю к себе в офис и поеду домой надо мне собачку погулять с 12 до 5 кстати 5 часов сейчас открою замочек и попаду в свой офис черт не потому что я там что-то яный какой-нибудь я совершенно дрезвый вот, видали? Это все подарки. Бутылки всякие. Чайники. Дорогие. И не очень. Ой, господи. Конфеты, чаи. Весы. Писайте, друзья? Песочные. Подарили. Время. Бежит. Все, пойду сейчас. Попрощаюсь со всеми и домой.